Как люди жили свободно В лихие года отстояли свой дом От Керцега, Дема Причина спасения не царь, не герой И даже не местный затворник Причина тому парня Караколь он был по протезе Горни Когда черно-белые ради вошли И мир оказался как будто в пыли Начбанством грудцов потешался И глядя в глаза Зачем, караголь ты рискуешь собой? Махал бы ты лучшей Напуганы люди, вряд ли на вой. Они поспешат за тобою. Ты чистым и честны, Ты чистым и честным свой город хранил. Ты нищих и странных за что-то любил, тебе доверяли богаче бедняк, скажи для чего И все. Купы риска не спешили, хитер, и жесток был тем э или И всех непокорных казнили. Ты хочешь остаться в живых, вот секрет, Ты вроде бы есть, И тебя вроде нет, Разумно совсем соглашайся. Брать, не смущайся Сонозой торчит твоя жизнь, дорогой, И нету предавшим покоя Ты можешь погибнуть, мой друг, дорогой, Но должен остаться I Следующая песня «Мокрое лето» называется Мокрое лето Шлет мне приветы В каплях дождя Я улыбаюсь Я открываю Окна врата Здравствуй, прохожий Здравствуйте, дети, Здравствуй весь мир. Ты приглашаешь, Кто же приходит На брачный пир. Хмурые лица нашей столицы В моде абсент. Нынче опять вина, а кто-то свыше и президент Мы же обычно, тенично, безлично, кристально чисты Мы прилагаем массу усилий для блага страны Общий копилки, ты очень весомый личный твой взнос Я не об этом, просто мой друг а вокруг посмотри. Видишь ли радость, видишь ли счастье, счастлив ли? сны свет Субтитры создавал Интернет зависимого человека. Песня Интернет зависимого человека. Слава успею! При всем при этом не поднял я свой за... пробок не могу по Порубить, не обскорить за хлебом и включить пылесос, Но проклятым мышки, я как будто прирос, словно вампир, сказочный. Но здесь когда-то каждый из нас был здесь и, я, и ты станешь взрослей, не позабудь, трепетный детство, сон И словно. Еще... еще одна называется песня. Много песен написано, а я... На луну. О том, что вас просят подняться. Они просят упасть. О том, что ваш поезд отправится дальше. Они будут. Знаком Победы, а не знаком беды Можно подхлопать. Но... Вновь... Отложите мечи, отложите. одно сикварение. просто я почему-то посмотрел называется фестиваль зернов у меня такое стихотворение стянул как бы в тему не потеряй себя в житейской круговертии среди предательств зависти и лжи ты постарайся быть предельно честным и не сворачивайся со своего пути пусть кажется что проще уступить смолчать соврать и сделать все как надо, мой друг, не торопись угодным быть, ведь жизнь готовит нас не для парада. Ей вовсе не солдатики нужны в нарядных и приглаженных мундирах, а души, души, что полны, зерном святой, а значит доброй силы. И все. Спасибо.